Друзья, вы часто спрашиваете, как поднять просмотры на YouTube. Открою вам маленькую тайну. Да никак. Главное, снимайте побольше интересных видеороликов, а также не забывайте снимать короткие ролики, так называемые шорсы. И тогда ваш канал а, найдет новых подписчиков и наберет а, большое количество просмотров. А вот эти все интернет-гуру, ютуб-гуру, а, я их так обзову, которые открывают свои YouTube, YouTube школы я обучают в интернете, как набрать много просмотров и подписчиков Все это, друзья, полная лажа Эти люди, друзья, такие же, как и вы И также хотят набрать много просмотров, подписчиков Поэтому э, не смотрим никого и не слушаем А тупо снимаем побольше видеороликов Самое главное, друзья, интересных И не важно, на что вы снимаете На телефон или на крутую видеокамеру Главное, чтобы вы вкладывали душу в то, что вы делаете